Привет, друзья! Это рубрика тестирования. Часто при загрузке обложки ВКонтакте качество сильно теряется. Сегодня мы как раз таки будем проверять, как лучше сохранять изображение, в каком формате, каким видом загрузки пользоваться, тип сохранения и варианты с увеличением картинки в два раза. Посмотрим, повлияет ли это на качество и какое будет соотношение качества картинки и его размера в килобайтах или в мегабайтах. Погнали! Для начала я подготовил вот такую вот обложку. Здесь у нас есть два типа текста на светлом фоне и на темном, посмотрим как будет меняться отображение его, есть крупный текст и подзаголовок, также есть три цвета, это RGB, красный, зеленый, синий, мне кажется такие цвета будут наиболее оптимальны для теста на светлом фоне и на темном, есть изображение довольно цветастое и такой простенький градиент. Сейчас посмотрим, какой тип сохранения будет э, наилучшим образом отображаться. Я создал две тестовые группы ВКонтакте, тест 1 и тест 2. В одну из них буду загружать один формат, в другую в следующий. И проверим соотношение качества. Для начала я хочу проверить, какой формат будет наиболее качественный, JPEG, либо PNG. Первый раз мы сохраним через обычное сохранение Shift-Ctrl-S, либо как файл сохранить как. Shift-Ctrl-S. Я создал группы отдельные, обычное сохранение. Первую картинку выберем PNG, зададим название PNG и вторую как JPEG. Кстати, вид сохранения уже пробовал, то есть PNG, если выбираем. Через срочное либо обычное качество вообще не меняется. Вторую картинку меняем как JPEG. Тесты, JPEG. Перейдем в браузер и загрузим две картинки. Я сейчас немножко ускорю видео. Загружать будем, как обычный вариант через управление загрузить обложку. Вот здесь. Я сохранил две обложки и загрузил их через обычный загрузчик. Одна из них PNG находится с правой стороны и с левой стороны находится JPEG. Здесь вы видите, сразу я задал название, чтобы было понятно. На первый взгляд ничем не отличается. Попробуем немножко переключаться. JPEG, PNG, JPEG, PNG. Разницы абсолютно никакой. Попробуем немножко увеличить. Раз, два, три. Три раза здесь и три раза PNG. Раз, два, три смотрим качество png и jpeg ну я по крайней мере разницу никакой не замечаю попробуем еще чуть крупнее раз два смотрите вот jpeg и вот png возможно качество чуть-чуть будет отличаться у вас при просмотре видео но лично у меня вообще никакого отличия немного переключаются здесь пиксели вокруг картинки шум и вокруг rgb ну в остальном я бы не сказал, что есть какое-то заметное отличие. Да, конечно, это не суперидеальное сравнение, потому что также будет зависеть от изображения, от его типа, от яркости. Но вот на этой картинке я разницы вообще никакой не вижу. Что в градиенте, что в изображении, что в тексте. Какой вывод делаем? JPEG и PNG а разницы при обычном сохранении и загрузке нет. Посмотрим, есть ли разница в размере нашего сохраняемого изображения. Откроем файл. Смотрим, PNG висит у нас 476 килобайт, JPEG 293 килобайта. То есть JPEG у нас гораздо легче, чем PNG. Ну, конечно, для памяти компьютера, возможно, не существенная разница, но все-таки она есть. То есть делайте выводы в качестве, разницы я не заметил, в размере она есть. Следующее сравнение мы попробуем сохранить через два типа сохранения, через сохранить для веб, и проверим, будет ли разница с сохранением обычным. Для начала я хочу сохранить нашу картинку для веб, но в двух форматах, JPEG и PNG, и сравнить будет ли разница. Сейчас я немножко ускорю видео. Чтобы сохранить для веб, нам нужно перейти в файл, экспортировать, сохранить для веб, либо нажать комбинацию Shift-Ctrl-Alt-S. Первую картинку сохраняем JPEG, качество стопроцентное. Вторая будет PNG, сейчас видео немножко ускорится вплоть до загрузки в ВК. Первый вариант у нас сохранение в PNG, второй вариант JPEG. Сразу немножко увеличим, думаю раз, два и вторую картинку тоже. Раз два, это на JPEG. Переключим на PNG. Ну, разницы практически никакой нет Что JPEG, что PNG отображается одинаково. Посмотрим по Раз, еще чуть крупнее. Два. Раз два. нет разницы вообще никакой не замечаю меняются немножко шумы вокруг текста ну может быть png на пару микропикселей чище вокруг вот здесь шума меньше и вот здесь вот буквально немного какой-то разницы при нормальном масштабе вы скорее всего вообще не заметите ставим вывод разницы практически нет. Смотрим по размеру. Сохранение для веб. JPEG у нас 278 килобайт. PNG 421 килобайт. С разницей практически в два раза. Следующее сравнение у нас GPEG с сохранением для веб и GPEG с сохранением обычным. Кстати, при сохранении для веб вы, наверное, заметили, что есть разные варианты. Во-первых, PNG. Есть PNG-8 и PNG-24, но смотрите, в PNG-8 у нас ограничение по цветам, максимум 256, то же самое с форматом GIF. Хотя ВК поддерживает загрузку GIF обложек, но ну, анимации, конечно, нету, но вот именно формат GIF он поддерживает. Смысла не вижу, потому что ограничение в цветах и качество, конечно же, будет хуже. Насчет PNG-24 прозрачность и чрезсрочность я уже проверял, разницы тоже абсолютно никакой нету, что с прозрачностью, что с чрезсрочностью. Следующий тест уже загрузим в браузер сохранением для веб и сохранением обычно. Я рассматриваю сейчас только JPEG, потому что размер его меньше, а разницы между JPEG и PNG я не заметил, поэтому JPEG у нас сейчас побеждает. Проверим. Это у нас JPEG обычное сохранение. И JPEG для веб. Ага, здесь я уже вижу разницу. Давайте немножко увеличим: Раз, 2, 3, и JPEG для веб. Раз, два, три. Смотрите. JPEG для веб у нас имеет более яркие цвета. Сравним JPEG для веб и обычные Как видите, обычные сохранение у нас чуть бледнее. Также это заметно в цветах: в красном цвете, в зеленом и немного в синем. И плюс, не знаю, видно у вас или нет, для веб немножечко четче отображается текст. Не говоря о ваш попугая и градиенте. Какой итог? Сохранение для веб у нас выигрывает по качеству картинки, по ее насыщенности. Проверим по размерам. Сохранение для веб у нас имеет 421... Так, нет, секунду. 278 килобайт. jpeg картинка. Обычное сохранение JPEG. 293 килобайта ну немножечко у нас сохранение для веб размер меньше но и качество лучше перейдем к следующему тестированию пока у нас лидирует сохранение для веб jpeg следующая теория которую хочется проверить слышала от нее от поддержки ВК то что если картинку грузить через загрузить обложку и перетаскивание то качество будет чуть лучше чем при загрузке с выбором файлом это было связано с тем что тут взаимодействует Вернее, играют разные виды загрузчиков. Играют. Участвуют. Вот. Проверим, так это или нет. Либо, возможно, все это у нас в вконтакте уже поменялось. Первый тест у нас будет загрузка через выборка. Переходим сюда. Загрузить обложку. Выбираем. Сохранить для веб нашего лидера. Веб-джипек. Сохраняем. И обновляем через Bross Cash. Второй вариант у нас будет обычное сохранение. Вернее, через так называемый флеш загрузка. Не знаю, сейчас может она по-другому уже работает. Но раньше было так. Выбираем на компьютере тот же Web jpeg и перетаскиваем. Сохранить и продолжить. И также обновляем. Сравниваем раз. Так, немножко увеличим, раз-два, раз-два. Немножечко эту. Так, это через выбор картинки, это через перетаскивание. Так, хочу еще немножко увеличить. Пока разница не очевидна. Так, через перетаскивание и выборка. Ну разницу я бы сказал абсолютно никакой я не вижу здесь может быть раньше было как-то по-другому но сейчас я вижу что абсолютно без разницы как загружать нашу обложку не пикселя версия не оправдалась и еще один вариант это через увеличение картинки в два раза посмотрим работает это или нет перейдем в photoshop и увеличим нашу картинку сразу скажу в данном случае увеличение будет происходить нормально потому что у меня картинка в смарт объекте и ее изначально размер был больше то есть я могу ее спокойно еще раза в три даже увеличить качество не потеряется плюс шрифты у нас в векторе и вот эти вот шейпы тоже у нас могут увеличиваться до любых размеров поэтому вот такой вид увеличения через изображение Размер изображения здесь доступен Если у меня картинка была бы не в смарт-объекте, а растрированная То, конечно же, так делать нельзя, потому что у меня качество сразу поплывет Поэтому переходим в размер изображения Меняем высоту на 800, то есть в два раза И автоматически у нас меняется ширина, потому что здесь стоит значок связывания Нажимаем ОК Да, в следующем тесте попробуем увеличить именно разрешение Пока оставляем 72 Вот, видите, картинка у меня в два раза увеличилась, качество совсем не пострадалось Попугай стал выглядеть даже лучше, чем был. И попробуем сохранить ее для веб и загрузить в ВК. Первый файл у нас увеличен два раза, второй файл в обычном размере. Смотрим. Из подобного масштаба не видно, нужно немножко увеличить. Раз, два, три. Раз, два, три. Зачем увеличиваем? Ну, может быть, на другом мониторе будет по-другому смотреться, на более крупном. Так, это у нас увеличенная картинка в два раза. Это обычный размер. На мой взгляд, в обычном размере текст отображается чуть лучше. Смотрим на картинку. Сама картинка в увеличенном варианте чуть меньше шумов имеет, на мой взгляд. Еще немножко увеличим. Так, ну вот с текстом явно беда, вот RGB, где буквы. В обычном размере у меня не размазываются. Может быть, это связано с тем, что я сканял через размер изображения. Попробуем в следующий раз увеличить текст с помощью размера кегля именно. Так. Но при увеличении картинки в два раза картинка вроде бы резче, более резкая, да? Но не более того. Сильной разницы я не замечаю какую-то. Я попробую провести еще раз этот тест, но сохранив примеру только картинку, без текста. Так. Нет. Большой разницы я не замечаю. Я все-таки решил протестировать еще раз сохранение картинки в два раза, но уже не через изображение, размер изображения, увеличение производителя, а просто вручную сделать одну картинку в два раза больше, другую чуть меньше а shift уже увеличивается с помощью вот размера пунктов. Посмотрим, что из этого выйдет. Одна картинка увеличена в два раза, другая уже в обычном 1590 на 400. И проверим, изменится ли качество сейчас. Эта картинка у нас увеличена в два раза. Единственное, что я не изменил текст, старался делать его одинаковым. Эта картинка имеет обычный размер, мне не получилось сделать 100% в одинаковый, пиксель-пиксель, конечно же, но смысл, думаю, тот же. Так, увеличим немножко картинку, которая в два раза больше, и эту тоже. Смотрим. Увеличение в два раза, обычный. Какой-то серьезной разницы я вообще не замечаю, ни в первом случае, ни во втором. Мне кажется, даже в обычном режиме она кажется чуть более резкой. С увеличением в два раза потеряется немножечко резкость его, он становится немножко размытия, что ли. Так что какой делаем вердикт, разницы никакой вам не принесет увеличение картинка. Лишь только увеличится ее физический размер. То есть здесь у нас обычно имеет 455 килобайт, картинка в два раза больше 1,4 мегабайт. Какой делаем вывод? Самое оптимальное это сохранять картинку в JPEG и сохранение для веб. Лично я после того как создаю обложку, группирую все в одну папку, Сюда как Ctrl J, дальше дублирую ее, объединяя в картинку Ctrl E, либо преобразую ее в смарт-объект. И дальше добавляю немножко ей резкости, фильтр, усиление резкости, умная резкость, либо через фильтр камера RAW. Это добавляет картинке немножечко четкости, потому что ВК немножко картинку сглаживает. А в данном случае мы все это дело компенсируем Получается картинка чуть более насыщенная и резкая Можно также добавить немножко насыщенности через Ctrl-U Вкладка насыщенность Готово И таким образом мы загружаем ее в ВК Готово Если качество все равно плывет, то обратите внимание на цвета ВК не, не очень любит яркие красные цвета, не очень любит зеленые цвета Старайтесь использовать нечистые цвета Вот здесь, например, вот Чисто красный. Такое лучше не брать. Берите лучшие оттенки. Тогда качество будет сохраняться чуть лучше. Вывод, первое, о чем стоит задуматься, это именно о использованных цветах. На сегодня все. Надеюсь, это видео было вам интересно. Если да, поставьте ваш королевский лайк и напишите в комментариях, что еще можно протестировать. И также не забывайте подписываться на меня в телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Здесь тоже много интересной гоноты. Пока!